Кто-то вон редактирует корпус велосипеда, другие делают большие колеса. В общем, кто как может меняет внешний вид транспорта. Но что парится, подумали авторы вот этого проекта. Они взяли старую машину, полностью ее распотрошили, вынув все механизмы и прочие штучки. Ну а потом напичкали всякими велосипедными элементами. В общем и целом, получился реальный велик в обличии машины. И да, поверьте, управлять таким транспортом не тяжело. Машина ведь полностью пустая. Даже колеса вон от велика поставили. А это уже о чем-то должно говорить.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 Автор следующего видео взял и просто-напросто заморозил целые литры фиг знает чего, получив в итоге ледяные колеса. Они имеют идеально круглую форму и, как оказалось, готовы к поездкам. Так парнишка спокойно прокатился по асфальту у себя дома. На него все странно смотрели, но это совсем не волновало главного героя. Он просто ехал и кайфовал. Насколько было мягко, непонятно, но никаких нареканий автор после первой поездки не дал». Потом они отправились туда, где похолоднее, и затестили колеса в их родных ледяных условиях. На снегу транспорт также круто себя показал, справившись совершенно совсем. Единственный минус, думаю, вам понятен. Конструкция не вечная. Малейшее потепление, и все, кирдык. Резину тут же спускает, так сказать. Но в остальном проект реально интересный. Я бы даже действительно хотел попробовать на таких ледяных колесах прокатиться. Было бы круто.